Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог, астролог, преподаватель астрологии БАЦИ. Мы продолжаем рассказывать о технике восстановления часа рождения. Вы уже знаете, что столб часа связан с детьми, с событиями в их жизни, с материальным благополучием, социальной реализацией, предпринимательством. Конечно, это только часть информации. Весь самый полный учебный и практический материал вас ждет на курсе, который так и называется «Восстановление часа рождения», и на который мы приглашаем всех, кто хочет овладеть всеми тонкостями этой методики. А сейчас мы поговорим еще об одной теме, которую астролог обязательно учитывает, когда делает ректификацию карты. Это тема поездок, путешествий, переездов и эмиграции. Более того, я хочу вам предложить самим попрактиковаться в этой технике и найти признаки иммиграции, которые есть в столпе часа карты Бацин, великого русского оперного певца Федора Шаляпина. Но сначала я познакомлю вас с одним из основных указаний на дальний переезд в часовом столпе. Это символическая звезда, путешествующая лошадь или почтовая лошадь. В древних китайских текстах она называлась перекладная или почтовая станция. Это очень влиятельная звезда, ведь пользоваться индивидуальной службой доставки – это прерогатива императора. Доставлять депеши, отсылать приказы – это задача курьера, всадника на быстрой лошади. И не простого всадника, а высокопоставленного чиновника, удостоенного подобной чести. Как найти в карте звезду путешествующей лошади? Это легко сделать по таблицу, которую вы видите на экране. Если звезда вашего дня или года рождения тигр, лошадь или обезьяна, то звезда путешествующей лошади будет обезьяна. Если вы родились в день или год змеи, петуха или быка, то путешествующая лошадь для вас свинья. Если земная ветвь вашего года или дня рождения обезьяна, крыса или дракон, то ваша путешествующая лошадь. Тигр. Но если вы родились в день или год свиньи, кролика или козы, то ищите в своей карте змею. Путешествующими лошадьми могут быть только четыре земные ветви – тигр, обезьяна, змея и свинья. Элемент или стихия этой звезды в каждой конкретной карте, согласно кругу усин, даст дополнительную подсказку – с чем может быть связано путешествие или переезд? Например, с командировкой по работе, с учебой, переезд к супругу или еще с какой-либо причиной. Вот посмотрим. Пример карта Юлианы, нашей современницы. Есть указание, что она может выйти замуж и уехать жить за границу. И как мы это увидим? Во-первых, в столпе часа стоит ее супруг Бин, правильный чиновник, ее господин дня с ним сливается. Во-вторых, в земной ветви часа стоит обезьяна, ее личная звезда путешествующей лошади от года. Поэтому есть вероятность, что у Юлии будет в жизни возможность переехать жить к мужу в другую страну ну, или хотя бы в другой город. Но все не так просто с этими путешествующими лошадками. Они могут быть и скрытыми, неявными, как показано в этой таблице. Например, путешествующая лошадь-тигр может прятаться за янским деревом, обезьяны, козой и быком. А путешествующая лошадь-свинья принимает форму янской воды, змеи, дракона и собаки. Скрытые путешествующие лошади – Работают э, так же активно, как и проявленные в карте тигр, обезьяна, Змея и свинья. Ну а теперь обещанное задание. Перед вами Бадзи Федора Шаляпина, обладателя уникального баса-солиста Большого и Мариинских театров, его знаменитые вдоль по Питерской, Дубинушка, известны далеко за пределами России. Федор Иванович вошел во взрослую жизнь без гроша в кармане. Все, что он сумел нажить, было заработано честным путем. Но представители новой власти после революции полагали, что певец должен делиться с нуждающими. У певца отняли дом, автомобиль, сбережения, которые он хранил в банке. Было время, когда певец пытался защитить себя и семью от произвола властей. Но это ни к чему не привело. В втором году, когда он оказался на заграничных гастролях вместе с семьей, он решил больше не возвращаться на родину. Итак, вопрос. Какие признаки иммиграции есть в столпе часа, часа карты Шаляпина? И можно ли по этим признакам определить, что это была вынужденная иммиграция из-за произвола властей? Оставляйте свои ответы и комментарии под этим видео. Надеюсь, я обязательно прочитаю. Мне очень интересно, как вы расшифруете карту, что вы в ней увидите. Можете написать не только ответ на этот вопрос, а еще какие-то комментарии по этой карте. Так что я точно знаю, что у вас получится, и мне очень интересны ваши комментарии. А на сегодня это все. С вами была Наталья Пугачева. Присоединяйтесь к нашему курсу восстановления часа рождения», после которого вы уже, вам уже точно не составит труда проверить карту по событиям и убедиться в правильности сделанной ретификации. Ждем вас на курсе. На курсе и до новых встреч!